Народ, всем привет, сегодня мы поговорим о недостатках события Эхо Войны 2, И в конце будет небольшой опус, ну или точнее небольшой красивый стих от одного из сокланов. Ну и чтобы убрать тех, кто будет считать это видео на тем, того, кто не может попасть в топ-1, вот моя эмблема топ-1 в данном событии. Видео должно было бы выйти еще 6 числа, но жутуха, бытовуха не позволил записать мою болтовню, сделанную на фоне простых боев. Мне в целом событие очень сильно понравилось, но есть немало претензий и с них хотелось бы не начать. Первый недостаток – это возможность исключить влияние талонов на рейтинг, в общем убрать множитель 10 из-за этого рейтинга. Да, это возможность разработчиков выкачать из нас голду и заработать на этом, но думаю тех, кто будет донать для того, чтобы просто побыстрее получить награду, будет тоже предостаточно и они смогут на этом заработать. Просто множитель 10 убивает всю суть данного рейтинга, просто убивает его на корню. Донат важен для игры и ее развития, но включение его в рейтинг – это ошибочное действие. Получается донатный рейтинг, из которого просто исключается большая часть людей, которые не вкидывают деньги, по крайней мере, в данную активность. В общем, я бы убрал эту фишку в следующий раз. Надеюсь, справедливость победит, восторжествует и исключат эту возможность из рейтинга убрать множитель 10. Это немаловажно, иначе просто теряется сама суть награды. Далее тоже немаловажная претензия, которая, в принципе, вытекает из первой. Повысить порог вхождения в рейтинг. Не, ну какие могут быть две победы для попадания в рейтинг? Что это за достижение такое? Кто первый успел, тот ты получил. Вот скрин первых шести игроков, получивших эту нашивку. И есть еще, но у меня в принципе есть только один скрин, который я успел сделать. Да, там надо было победить. Если честно, эти два боя я разваливал, дай бог, на авангарде. И фактически нет, просто вытягивал два боя в соло. А команда так маячила где-то сзади. И в принципе, с одной стороны, достойно. Благо, у меня был авангард, он это позволяет делать. Но делать ли это меня достойно топ-1, сомнительно. И тут и да, и нет одновременно. Да, я играл хорошо. Но, блин, теряется ценность от такого легкого получения этой награды. Я хотел бы стремиться и топить вперед как можно больше. А так два боя ешь достиг всего. Нет, ну бред. Стоило разработчикам просто поднять планку, ну не знаю, там, до 20-30 побед. Выиграл 20 боев и попал в рейтинг. И это ведь так просто сделать. Тут уже будет важен скилл, и награда действительно найдет достойных. Ведь в этом рейтинге могут быть и те, кто просто случайно пропаровозился. Или случайно выиграл два боя. И может даже не напрягался парень. А 20 побед это уже серьезная нормальная планка. Которую надо преодолеть еще и быть первым. Поэтому я просто не понимаю, почему этого нельзя было вести сразу. Это же логично. Две победы это просто ни о чем. Возможно опять влияет какой-нибудь донат. Что люди все захотят сразу купить и сразу попасть ворваться. Но как по мне планка 20 боев это вот то, что нужно для рейтинг. Но я по крайней мере думаю так, как надо хорошо игрокам. Это убрать множители, это, соответственно, сделать планку в гораздо больше количестве побед, чтобы поднять ценность данной награды. И, может быть, немножко не учитывая желание разработчиков на этом заработать и что-то получить, но, по крайней мере, я высказываю личное свое мнение. Далее пункты будут уже не такие важные. Например, третий пункт будет спорным. Он понравится не всем, я за это, соответственно, сразу говорю. Рейтинг у нас длится 3 недели. А почему бы, например, не сделать обнуление рейтинга раз в неделю? Например, даже возможно не включать в него прошлых победителей топ-10. Но это немножко нечестно, если честно. А поэтому при повторном взятии нашивки, человек, который взял в первую неделю топ-1 или топ-10, а вешает, например, цифру 2 на эту эмблемку. Или как-то ее выделить. То есть получается, человек уже второй раз достиг этой награды. Вторую неделю подряд. То есть те, кто возьмут ранг еще раз, получают более ценную нашивку, чем у них есть сейчас. Это получается, он достоин дважды. Возможно, человек даже сможет быть достоин трижды, что еще раз, повторяю, поднимает ценность самой нашивки. Плюс это дает возможность тем, кто не успел стартнуть в первую неделю по каким-то причинам, стартнуть во вторую неделю или в третью неделю, и тоже ворваться в топы, и тоже получить какую-то ценную награду. Мне кажется, это тоже неплохой вариант и претендует на претензию. Ну, четвертый момент, естественно, тоже спорно, как я уже говорил, это возможность фармить талоны в том режиме, в котором проходит эхо войны. То есть, играя три боя во взломе, ты получаешь один талон, и в четвертом бою ты получаешь бонус, за это талон с жетоны. Да, я понимаю, это просадит все режимы в той или иной степени. Ведь нет нужды играть другие режимы и отвлекаться. А можно играть в тот режим, в котором ты будешь это все зарабатывать. Вот просто если человек не донатит и обожает взлом и долго ждал его оживления, он опять вынужден идти в те режимы фармить талоны и возвращаться в любимый режим для получения какой-то награды. Я тут, конечно, согласен и не согласен одновременно. Хотелось бы услышать ваше мнение вообще по всем темам, которые я озвучил выше. Повторюсь, эта вещь негативно повлияет на подбор народа по всем режимам, что тоже плохо для тех, кто не хочет играть во взлом и увеличит продолжение ожидания боя. Хотя давайте будем оптимистами. Этот трендит можно перенести в любой режим, и по факту, если все останется так, как есть, и все озвученные претензии не изменятся, и они перекочуют в другую активность, ну это тоже будет такое себе. Поэтому, если вы со мной согласны, пишите в комментариях, что думаете по всем этим моментам. Я не хотел затягивать надолго данное видео, поэтому некоторые моменты, особенно два последних, я упомянул больше вскользь. Но думаю, я раскрыл саму суть. Это главное брать множитель 10 и поднять планку там до 20 побед с вхождения в рейтинг. Также можно разделить рейтинг на 3 недели, каждый раз его сбрасывать, что даст возможность получать новым людям награду. Плюс те, кто уже получал награду, могут получить еще более лучшую награду. Тоже как-то выделиться, то говорит, я попал в топ-10, а я дважды попал в топ-10. Ну, можно письками помериться, и это будет гораздо лучше, мне кажется, для рейтинга. По большей части это все, Все претензии, по крайней мере, основные мои. Эхо войны в основном, еще раз говорю, мне очень понравилось. Я получил возможность поиграть во взлом в свой прайм-тайм, а ведь по Дальнему Востоку в это время мало кто играет. Также мы на халяву фактически получаем, ну, на наши трудочасы получаем фара, который хорош для всех режимов. Кому интересно, кстати, вот по всплывашке можно посмотреть мое первое мнение о нем. Образ «Вестник», который многим зашел. Прицел, как всегда, естественно, вкусовщина Образ Егеря это боль для многих Нам вернули наконец-то Но не буду перечислять все награды Главная суть в том, что мне режим нравится Эта активность его оживляет Это хорошо, единственный минус, что Через три недели этот режим опять будет умирать И с этим надо уже как-то что-то делать Если, конечно, разработчиков устраивать, Что они какие-то режимы будут оживлять По каким-то активностям, то ну, Это их выбор, но я даже не знаю Что можно сделать со взломом, чтобы его Оживить повышайте награды во взломе я об этом думал сначала положительно, потом понял что ну, это такое себе решение но давайте не будем углубляться, это скорее тема для следующего видео, как оживить режим взлом, пишите кстати свое мнение по данному режиму, в любом случае скоро у нас будет марафон и надеюсь, марафон будет никак как злом. Они его немного переделают и улучшат. То же самое касается и рангов. Потому что если оно останется так, как оно есть, то оно не до конца продумано и доработано. У всех есть свои претензии. Поэтому пишите в комментариях, что вы об этом всем думаете. Но сейчас я хотел бы зачитать небольшой, очень прикольный стих. Это у нас в клане есть человек под ником Верб. Он написал, как он написал, тут небольшой опус, я внес небольшую строчку, мне даже получилось что-то подправить, но ну, давайте послушаем. Это касается взлома. Он жил, он восстал из мертвых, великий ужасный взлом, и снова кровь, под болью слезы, за то, что было отнято у нас. О кепка, о очки, о целый егерь, ты снова с нами, здесь, среди наград. Опять не спят ночами дилетанты, и профит тоже, кажется, не спят. Награда щедро ждет самых стойких. Тебе два эпика и целый штурм. А стоит ли она того? Задашься ты вопросом. ответ же прост. Решать все самому. На этой прекрасной строке я с вами прощаюсь. Пока-пока. Увидимся на полях сражений.